Казанский Федеральный университет – один из трех главных китов изучения ислама, академического изучения ислама и преподавания востоковедных наук в России вместе с Петербургским, Московским университетом. И это практически скопировано. Мы уже давно не просто работаем в координации, мы только что завершили большую работу по подготовке концепции преподавания ислама истории культуры ислама, которая будет пригодна и вот здесь у нас еще целая серия партнеров и для духовных высших учебных заведений, и для светских. И вот это сложнейшая задача, которую ну, мы сейчас все время решаем. И Казанский университет, место традиции которого позволяют вот иметь такой рецепт того, как это делается. Потому что востоковедение начиналось здесь, оно начиналось здесь, особенно исламоведение и арабистиков в центре и науки, и политики и ислама в России. И вот эти традиции позволяют к тому рецепты взаимодействия науки и религии, политики и религии, христианства и ислама, которым в общем славится Россия, людей или такого нет. Казанский университет – один из тех, кто этот рецепт создал. И продолжается. Там.